Good morning gamers, сказал бы я если был пьюдипаем, но я не PewDiePie, а всего лишь юзер хей, юзер хуй Давно мы не играли в майнкрафт, решил я записать хотя бы еще парочку серий, наверное По выживанию в бутылке Я даже забыл что мы тут сделали, а что не успели сделать так, ну дерево надо добыть, это однозначно. Туда мы пока что ходить не будем, а вот туда я бы сходил. Еще, как я смотрел, вон там должна быть деревня. Поэтому туда мы тоже попробуем добраться. Кстати, чуть не забыл, мне же посоветовали здесь сделать просто ковер. Чтобы не приходилось постоянно... Откуда? А, вижу. Надо бы прилечь поспать, я думаю. Вот. Шерсть у меня есть. Сейчас сделаем, собственно... Оба. Нормально. Так, теперь нам пока что шест не нужна. Дерево мы пока что положим. У нас есть шаженцы? Шаженцы. Сейчас. Лять. Сейчас мы это поставим сюда. Все, прекрасно. Пусть деревья растут. Но мы идем упрощать нам жизнь. Да. Я эту дверь начинаю ненавидеть. Так, теперь я убрал эту фигнюшку. И могу сделать вот так. И запрыгивать сюда. Когда я хочу. А они отсюда не выйдут. Прекрасно. Надо также проделать с коровами. Так, так, так. Кто это у нас тут бесится? Как всегда. Оба! И никаких проблем. Так, собственно, у нас свиней раз, два, три, четыре. Что-нибудь такие бешеные. Все, отлично. Теперь можно идти и жарить. Здесь мне сказали, можно рыбу ловить, а там должны лежать сокровища. Поэтому мы сейчас идем туда. Так, где тут моя еще... А, у меня есть запасная кирка, поэтому не надо. Мне нужны только блоки. Нет, земля нам бесценна. А вот дерево всегда можно вырастить. Поэтому мы... Где-нибудь вот здесь, наверное. Сделаем вот так. И полезли. И вот мы уже здесь. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Здрасте, сундуки. Раз сундук. Алмазная броня и алмазные инструменты. Еще и алмазы. Ха -ха, неплохо так. И еще одно. Ну, теперь-то мы заживем немного нечестно, но карта же сама это предусматривала. Так что я не виноват. Так. Еще одно дерево выросло. Это нам как раз надо. Ай. А еще нам нужно развести... Свиней, чтобы они не были больше бешеными. Типа, я думаю, оно только распространяется только на тех, которые здесь уже были. Так. Надо решить, что с этим всем делать. Наверное, это я все пока что отложу. А топор я с собой возьму. Сюда поставим сундук и сюда положим вот эти алмазы. Отлично. Здесь живет юзер Нормально. Отлично. Живем. Это пока что положим. А вот это, пожалуй, возьмем. Думаю, может нам начать выживание с адонами, Какими-нибудь модами. Потому что у меня уже на примете есть парочка. Не знаю, понравится вам или нет. Но факт остается фактом. Так, я сейчас сделаю вот так. Хотя нет, лучше сделаю вот так. Чтобы не потерять все в одно мгновение. Еще надо сделать древесины. Прекрасно. Заживем. У меня есть небольшие планы. Например, надо... Да, чё это я ушел. Да, у меня угля с собой нет. Надо бы сделать так, чтобы монстры не появлялись на самих бутылках то не очень это приятно, знаете. Так, думаю, этого вам не хватит. Ну, полезли. Раз. Ага. Сейчас так бы встать. Я хуй. Простите за Увидели это везение вообще, нет? Я это, наверное, вырезку сделаю. И сохраню у себя где-нибудь. Офигеть! На один блок стекла упал. Так, надо бы теперь забрать. Опа. И поставить здесь. Хотя я же могу эту древесину просто собрать. Никаких проблем не будет. Они же на стекле не спавнится. Вроде. Не, ну нормально. Я отсюда прыгнул? Мне интересно. Допрыгнул. Так, значит, а... к деревне? Или лучше сначала куда-нибудь туда? Ну, я думаю, можно туда сходить. О, еще дерево выросло. Неплохо. Хотя, погодите, я же хочу на это все разделить, поэтому я, наверное, сделаю... Кое-как я закончу эту серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был юзерхей. Hey. Ой, -ой, ой Какой юзерхей? Юзерху. Hey? User... Угу. Всем удачи. Мы вот туда доберемся в следующей серии. Всем пока.